Так, на повестке дня актуальная тема. Время сажать чеснок. Вот мы подготовили латку, распахали сидираты. Вот такие сидираты у нас росли. Распахали, здесь заскородили. И теперь на этом участке будем сажать чеснок и зимний лук. Чтобы хорошо размаркировать правильно, Натянули шпагат, сейчас я пройдусь э, под шпагатом тяпкой первую линию, уберу шпагат и дальше будем маркером делать разметку. Сделали первую каналку, маркер у нас регулируемый, отрегулировали, чтобы рядки были э, на 35 сантиметров. Вот смотрите 35 сантиметров между рядками попробуем протянуть маркер без груза если будет нормальная глубина в канавках чтобы дополнительно тяпка не углублять если нормальная будет глубина то так и оставим если нет значит на маркер какой-то груз прицепим и чтобы Канавки были глубиной хотя бы сантиметров 10. Так, сейчас попробуем протянуть так. Сделали канавки. 10 сантиметров не получилось. Но земля мягкая, может быть, просто будем чеснок вдавливать еще поглубже. И потом загортать и притаптывать ногой. Погода стоит прекрасная. Вчера был ветер, было пасмурно, а сегодня ночью был мороз 5 градусов. А сейчас тепло, солнце, тихо, красота. Так что сажаем. Глубина канавок одним маркером не получилась. Сильно мелкие были. Пришлось пройти тяпкой. Вот так мы разложили чеснок на таком расстоянии. Сейчас будем каждый рядок по отдельности будем вдавливать чеснок в землю еще и притаптывать, загортать и притаптывать ногой уплотнять землю. Потом следующую канавку будем делать. Не получилось маркером, Будем тяпкой дополнительно еще углублять. Засыпали, уплотнили, засыпали, уплотнили. Посадили 200 зубочков чеснока, подровняли грядочку, обратной стороной граблей заскородили аккуратно, легонько, чтобы не повредить зубочки. У нас семья небольшая, 200 зубков это для нас норма. Сейчас эту латочку засыпем листьями опавшими. А дальше будет у нас зимний лук посажен лука будет больше посажено, чем чеснока и его еще пока рано сказали сажать где-то через недельку нужно все, сейчас будем засыпать листьями эту грядочку вот так мы засыпали свою грядку опавшими листьями слой довольно-таки хороший и я думаю, что зимовать в таких условиях, под такой шубой, нашему чесночку будет довольно комфортно. А что делать с листвой потом, весна покажет. Ну все, на сегодня. Там будем через недельку сажать зимний лук. Все, пока.